Всем доброго времени суток! Кто неравнодушен к миру игровой индустрии, с вами вновь Олег, я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы продолжаем играть в игру Divinity Original Sin 2. Дав давненько я уже не заходил. Вот. И давайте продолжим. Так, в прошлый раз вот мы остановились. На таком моменте, что нас тут чуть было бы не размотал один какой-то обычный селянин. Я его так назову, потому что по-другому его никак не назовешь. Вот. Наша бандра ведер... ведерщиков. Или ведроголовых, так как будем называть. Почти что все укомплектованы, кроме одного. У нас что, самые особенные что ли? Ну да ладно. Так. У нас есть, товарищи, какая-то определенная цель, и мы должны ее придерживаться. Что у нас у Красного Принца появилось? На Красного Принца было покушение. Мы разобрались с исполнителем, но кто подослал его, так и осталось тайной. Ясно. Ну, будем дальше разбираться. Какие у нас еще есть активные задания? Так, ну, побег это понятно. А, голоса это понятно, знаки сопротивления... Это тоже понятно Так Нам нужно, в общем, исследовать территорию В дальнейшем, да, я так понимаю Много где мы еще не были Много нам где предстоит побывать Так, давайте, ребят Босоногие ведроголовые мои Пойдемте дальше Нам нужно двигаться Все-таки как-никак Вокруг нас огромный мир Огромный, сказочный, интересный мир Думаю, есть ли смысл подбирать Вот это вот Ай, да ладно, думаю, что смысла нет, но <смех> в то же время смысл есть всегда, поэтому не будем этим пренебрегать, а будем просто собирать. Так, что у нас здесь? Какая-то есть рыба, полевая кухня, я так понимаю, здесь у нас можно будет готовкой заниматься в процессе. Вот, что здесь... Ты что здесь охраняешь? Женщина смотрит на обманывающий берег волны Кажется, она пребывает в полной расслабленности Впрочем, когда вы приближаетесь, она одаривает вас радостной улыбкой Не видела тебя тут раньше Недавно здесь? Скажешь, что вы только что прибыли Ну да, типа Что ж, не волнуйся Если у тебя пока не получается тут прижаться К этому месту приходится привыкать Ты привыкнем чуть Говно вопрос ты здесь одна? Кивнуть, да, у вас никого нет. Сказать, что вы сошлись с несколькими спутниками. Ну так-то, как ты, наверное, видишь, что у меня тут есть несколько человек. Она долго на вас смотрит. Может быть, стоит дать твоим спутникам еще один шанс. У некоторых теперь совсем никого не осталось. Может быть, они все-таки что-то для тебя значат. Поблагодарить за совет. Ну, блин, вообще, очевидно. Закати глаза, вы... Вы не спросили мораль вам считать. Я спросить, почему она тут у нас... Да, что ты тут делаешь? Когда-то у меня была семья. Муж и маленький сыниска. Мы были целителями. Исток был у нас в крови. Потом они притащили нас сюда. Я не смогла остановить их, когда они забрали моих мальчиков. Надеюсь, их исцелили. Может, даже выпустили. Не знаю, почему алые не забрали и меня. А потому что ты, наверное, дура. А теперь я просто жду, пока меня вызовут. Жду и вспоминаю. Попросите рассказать вам больше, кто они, ее мальчики Ну давай, выкладывай Ее глаза сияют Спасибо, что спросила Сыночка, мы его Стефаном звали Умный был и хитрый А мужа мы его звали Феликс Он был отличным целителем Мог ст... Ст... Страстить сломан... срастить сломанную кость всего за минуту угу. Естественно, песок слушать Да, е-мое ну, Давай поблагодарим Ну давай послушаем, может какой-то квест нам откроется она говорит и говорит, говорит, короче, понятно все так. <реслышко> Которого Стефана, как, какого-то питомца, она вспоминает, сияет радость, и ее, три, ее теплая рука ложится на плечо. Какой, под... а, какой подарок, какое <п Speaker> счастье, просто думать о них. Я хочу и тебе кое-что подарить. Семейный рецепт, один из лучших рецептов Феликса. Он был бы счастлив узнать, что, что тот потерпел, перешел к такой теплой душе. Вот так вот, вот договорились, все-таки она нам что-то дала. Что у тебя есть на продажу? У нее есть книга навык восстановления. Это у нас определенная книжка заклинания, ты понимаю, да? Восстановление здоровья. Но кто у нас умеет этим пользоваться в команде, я вижу, что никто совершенно не умеет. Так что нам твои подачки не нужны. Конец диалога. Так, что у нас здесь можно на полевой кухне-то сварганить? Есть у меня рецепты какие-то? Какие-то рецепты у меня есть, но мало что я могу из этого сделать. Бутылка с ядом, кстати, могу делать. Которые, которые, которые отравляют всех нас самих даже. Так, я не знаю, зачем их делать. Так, отравленная пища. Можем делать так. Что еще? Отравленный напиток можно сделать. Короче, короче, короче, ладно. Мы тут, так сказать, проездом. Нам тут особо ничего не надо. Так, да, проездом, все, пошли дальше. Что у нас тут дальше? Оу, oh, щет, кто такой? Кто-то он такой. Ну, какой-то знакомый очень, да, чувачок. Ну давай же, упрямая деревяшка Двум сжимает пальцами, ра ра растрескавшись доску, прибитую к острову старого корабля Он напрягается изо всех сил, чтобы оторвать ее, но тщетно Ха-ха А клик него, видели с этим типом на корабле, Сказать ему Вы рады, что он сумел спастись? Да Че? Да ладно? выплывали и не из такого дерьма в первый ли раз и в последний ли раз без твоей помощи я так думаю все было бы хуже кстати отвага на море вознаграждается в чертогах десятикратно ты в курсе ладно извини у меня тут дела гном поплевывает себе на мозолистые ладони потирает их как следует хватает за упрямую доску и тянет этот трекятый гвоздь ух заколдованный что ли Повторить свое предложение, нужна ли ему помощь Сказать ему, чтобы бросил затею Она явно дурацкая Сказать ему, чтобы гость не зачарован Надо просто слегка поднажать Ну поднажми же Да-да-да, ну давай, покажи класс Почему бы и тебе не попробовать Согласиться, все это более чем устроит Ну-ка давай Вы хватаетесь за доску и тянете но все усилия читает Но приятная деревя... упрямая деревяшка даже не шевелится тфу, ладно, уймись Но за попытку спасибо Славная ты девчонка Подмигнув он бросает вам золотую монету, описав длинную дугу и сверкнув на солнце, кругляш ложится точно на ладонь. Это тебе за труды. Сказать, что вряд ли эта старая доска хоть что-то стоила. Ну ладно, поблагодарим. Так, пустая была затея. Я зря решил, что смогу хоть что-то смастерить из этого дерьма, но надо же было попробовать. Он смачивает слюной палец и поднимает его, чтобы проверить направление ветра. Таким ветром... Перевернулись бы еще до того, как в море вышли Ладно, тогда план Б Перевернулись, что он строил лодку План Б, спросите, что планирует он побег? Ну да Он косится на масло, он пытается решить, можно ли вам доверять Хм, я думал бы построить и угрести отсюда Мне на север, надо попасть в городишко Там есть один дрифт, но не хочу пропустить на значное свидание Сказать, что мы жаль его горчать, но из форта радость как-то не уходит просто так. Говори за себя. Встав перед вами, он тычет вас пальцем в бок, а потом мощное лапище берет за плечо. Ты пойми, тут такое дело. Не обязательно смириться с судьбой на этом триклятом острове. Можешь свалить отсюда за жить нормальной жизнью. Почему бы нам не договориться? Ты мне поможешь выбраться отсюда, и я тебе тоже. Протянуть ему руку, вы будете рады такому союзнику. Но спутники так-то да, мне не нужны, я уже для себя отметил команду-банду. Каким-то низкорослым хреном мне, думаю, тут не место. Тебе так не нравится за собой толпу, не умех таскать или в гордом одиночестве шастать. Тем хуже для тебя. Если придумаешь, я буду поблизости. Ну, так-то да, мужичок. Давай, занимайся своими делами, мне не до тебя, если честно. Так, у меня есть дела поважнее, мирового масштаба, можно сказать. Идем тут вообще ворочить там, я не знаю, непосильные вещи. Так, клац-клац. Кто у нас умеет с животными раз, э, разговаривать? Давай, вступай в диалог с ним. Не, э, кто ты? зафил, <со> зафил? <-зо -зо> так, давай уже. Ха-ха, вошельники! Славно, пес очень розовый и очень длинный пес. Я бы тебя пожалела, но Септа непостижимая, не терпит слабости. Завид, что вы даже в тарелке морепродукты не любите, а уж оскорбление их точно не потерпите. Оскорбления? Да тем, что я вообще с тобой разговариваю. Я самая могущественная колдунья из тех, что. Ползали по этому берегу. Спросить, есть ли кто-то какой-то способ выбраться из форта радость. Ну конечно, когда они с тобой закончат, то с радостью выкинут твой червивый труп в море. Спросить знает ли она, что именно в форте происходит. Колдуны пляж там магистры дергают за ниточки. И те, и те, полные идиоты, их я... их дурость не поможет ему целить, когда пустота брушится с... на них с, разрушитель... с разрушительной мощью. Спросить Крабиху, откуда у нее сила истока. Эта сила моя по праву рождения, как и у тебя. Но одна из нас вознеслась до невообразимых высот, а, а другой опуститься в бездну, слишком унизительную для того, чтобы ее описывать печаль». Какая заносливая, заносчивая крабиха. Усмехнуться и сказать, что у крабихи, похоже, комплекс неполноценности, да, и окружена жалкими существами, неспособными способными оценить мое величие, приподнять. Ха, ну конечно, дорогуша, но что хуже лекарство или болезнь? Болтливые какие здесь звери, а. Какие-то, блин, моллюски тут и то, он возмущается, нас тут затыкают на ровном месте. Я вообще себя уничиженным каким-то чувствую здесь персонажем, да еще и с ведрами, ну Но это нормально, это как бы стиль такой у нас, эпохальный стиль банды, ничего с этим не поделаешь. Так, тут было сохранение, ясно, что у нас тут впереди что-то намечается, я так понимаю, да, какая-то заварушка должно быть, так, какие-то мы перчатки, грязные перчатки мы нашли, вы только представляете себя грязные перчатки. До этого у меня не было ничего похожего. Ну, хотя бы грязные перчатки я, я, я, я пожалуй, одену, да. Вау, какие у нас статы. Шанс крита 5, точность уклонение. Вау, мы крутые ребята, ничего не скажешь. Так, что у нас дальше? А дальше, о. а дальше, я так понимаю, у нас тут намечается небольшая заварушка. Крокодил морской третьего уровня 1. Всего один, но речь-то вроде, я помню, в квесте шла о крокодилах. Наверное, их здесь гораздо больше должно быть, да? Не просто один крокодил. Так, 300 очков опыта мне дали, да? За какие, так сказать, заслуги? Это просто из-за из из того, что я пришел сюда и нашел это место? Так, получается. Или что? Да, блин, так... Мы здесь, сейчас, секундочку Кое-что проверю и сразу же рванем Так, так, так Ну У нас, значит, уровень второй Крокодил уровня третьего Каковы шансы на победу я Если честно, не могу сказать Но мы, наверное, постараемся Перезапишем сейчас игрульку нашу И постараемся Значит, ты у нас О, крокодил О, два крокодила Их тут два, да? Два уже крокодила 74 у него. ХП. О, тут три даже крокодила. Ни хрена, мне кажется. Опа, очки, да, блин, ну как так-то. Кто, кто зашел сюда? Кто этот деятель? Какого черта сюда надо было вам всем прийти, я вообще не понимаю. Зачем так делать-то? Вас же сейчас просто расхреначат здесь. Расхреначат на потеху. Короче, ладно, это был, наверное, не очень хороший ход. Я быстренько сейчас загружу, просто я нечаянно как-то это все сделал. Как-то не туда нажал. Сейчас перезапустимся и попробуем еще разочек, потому что я не планировал так начать этот бой. Я планировал расставить все приоритеты. Кого-то в одни места, кого-то в другие. Так что это был корявый ход. Так что мне не надо было просто так делать. И надо просто, наверное, вам отойти, ребятки, чуть-чуть подальше и не выпендриваться. Давайте уже, отходите, отходите подальше, чтобы вас не запалили. Вот, так, и теперь надо, как там, разделить отряд, чтобы каждый был по отдельности. Я, значит, сразу же ухожу в ваниш, так сказать, вот, чтобы нас пока не видел никто. Где-нибудь залегаю, наверное, на позиции, да, наверное, так мы сделаем. Или как бы сделать-то еще? Угу. Можно, в принципе, куда-то вот сюда уйти, наверное. Каков шанс крокодилам заметить нас тут? Это я не могу сказать. Так, ну-ка побежали. Я все-таки, да, залягу вот сюда попробую. У нас с тобой дамажные, дэдэшные такие способности. Ну, вот мы сюда заляжем, попробуем отсюда начать стратегию боя. Так, значит, что у нас тут? Кто? Ты у нас как великолепный стрелок, я так понимаю, да? У тебя есть чем стрелять-то? Хоть скажи мне. Да, у тебя есть игрушечный арбалет. Ну, ёперный театр. Ну, как тебя заметили-то? Ну, окей. Это, в принципе, так, наверное, и должно было быть. В принципе. Вот, они в принципе так, ладно тогда. Раз такая пляска пошла, то тогда и ты тоже выходишь вот сюда. Вот, давай уже покажись. Вот, у тебя значит позиция выше, я так понимаю. Скоро будет ходить вот этот крокодил. Ну давай, короче, начнем с этого тогда, раз у нас в поле зрения в поле обозрения, так сказать. Так, что у нас можно сделать? Слишком много пригвоздить, да? То есть, он, наверное, двигаться не будет, да? То есть, наносим урон, и у нас двигаться перестает этот хрен. Угу. То есть, он никуда не пойдет, не будет стоять на месте. Ну, по нам так пусть он лучше ходит. Поэтому, ладно, я сделаю просто в него выстрел. Надеюсь, что я его как следует сейчас потрепаю. Да, своим уроном сверху с бонусным. Ох ты, еще и третий крокодил есть. Охренеть. Так. этот у нас не достанет, наверное. Мы же тут вроде как это Ну, он сразу по всем дамажит, зараза. Это не очень-то хорошо, если честно. Вот, теперь у нас ходит этот хрен. Так, почему другие стоят, ни черта не делают? Вот ты, например, что-то здесь стал Выходи уже на позицию. Входи в бой. Уходи уже, куда надо. Так, ты у нас, значит. Продолжаем месим одного засранца. Так, можно что у нас сделать? Обжигающие кинжалы. Выстреливает три плавиши кинжала, каждый из которых стоит огненной поверхности, наносит 4-5 единиц урона. То есть можно, по идее, в него кинжал... кинжалами выстрелить, да? Огненными. Так, ну можно можно на него также удар землей нанести, Стояли бы поближе еще несколько вариантов мы бы... Так, а сколько это? два стоит, да? И откат в 3. Возгорание. Поджигает всех врагов вокруг, нанося каждому 5-6 урона. Не знаю, это, наверное, не очень-то актуально. Ну что, попробуем просто с посоха зарядить. спосоха наверное, просто зарядим сейчас все пару раз. Ну, во-первых, надо отойти, наверное. Потому что когда на тебя здесь дамажит вместе с твоим оппонентом, что-то как-то не очень-то хорошо, да, получается. Вот, давай кому вот так лучше сделаем. 20 к к урону, и то нормально. Все, одного мы траванули. Так, у тебя даже еще осталось что-то, да? Возгорание. Так, ну ладно, это нам не нужно. Притвориться мертвым. Это тоже пока опускаем, да? Следующий. Следующий ходит этот засранец. Он у нас самый такой прочный ПХП, можно сказать. Самый отважный боец. Стоит ли ему высовываться, лезть на рожон, я думаю, нет. Но подойти чуть поближе, думаю, стоит. Мне кажется, если ты не будешь ничего делать этим гадом, то тогда все будет очень печально. А если подойти близко, мне кажется, будет еще печальнее. Поэтому... Так, жар дракона. Насколько он бьет вперед? Вот настолько, да? Короче, раз у нас есть такие способности, давай мы с тобой... Атакуем вот эту бочечку. Да, то есть пусть все здесь покроется вот такой вот жижей. А крокодильчик у нас будет замедляться, да. И подойдет, наверное, нет. Он пошел, короче, в наступление через тыл. Ну, это тот, который у нас такой приплюснутый немножко, крокодил. Но у нас есть еще, ведь, крокодилы, правильно? Один тут, один там. Хотя ни в кого мы попасть не можем. Я думаю, стоит отойти. Все-таки, да, здесь. Так кстати, не совсем хорошая позиция Давай мы отойдем лучше, да Сюда назад И теперь мы можем оттачить Так, давай мы еще разочек мы нанесем Как следует домашки Так, отлично Немножечко, кого получится, бафом Бафом, бафом Так, ладно, мы сделаем вот так вот Или лучше баф Лучше, мне кажется, баф, давай, баф Вешаем воодушевление И к нам подходит еще один крокодил Который как-то, который как-то атакует. Который, в общем, что-то пытается сделать. Но это хорошо, что он поближе подошел. Мы, наверное, сейчас его можем зацепить как-то. Этот стоит, пока не дергается. Пускай дальше стоит. Этого мы можем как-то, наверное, зацепить. Поджигать эту всю смесь я пока не стану. Ну, но, но бросить вот этот камушек я, наверное, попробую. Пускай летит. Давай, лети. Чтобы хоть как-то разрядить обстановочку, да? Есть у него еще также сопротивление. Так, ну давай попробуем подойти немножечко. Прям вот вообще чуть-чуть. Подойдем. И... Да, нам открывается еще домашка. У угол обзора, угол атаки у нас с вами открывается. Так, еще один крокодил выходит в зону. Еще один крокодил. Так... Ты почему не играешь четвертым своим персонажем, я вообще не понимаю. Он у тебя сидит здесь, значит, в засаде, покуривает в сторонке, можно так сказать. А его, как бы, союзники, они пытаются кого-то нагнуть. Какого черта здесь происходит? Что мы попытаемся сейчас сделать? Там два крокодила. Если туда залететь, к ним, то будет очень жестко по нам. Так, попытаемся пройти незамеченными. Незамеченными... Попытаемся пройти, и это все делается для того, чтобы попытаться как-то домашку нанести. Да, вот этому хрену, что он здесь больно сильный, я смотрю. Опери... Опериться пытается, да? Вот мы сейчас мы попробуем в этом помешать. Серия ударов бы прикольно, наверное, зашла. Может быть, даже я его вырубил бы, но хотя не знаю. Посмотрим, какая у тебя домашка. 6-9 урона. Три удара, ну, примерно, наверное, хватит, я так думаю. Попробуем серию ударов. Попробовать вот на этом говнюке Ну, не вывезли, так сказать Ну ладно, думаю, что сейчас этот ящер попытается восстановить справедливость А конкретно, нам нужно завалить этого гада Сокрушающий удар, Могучи удар, оружием по земле сбивает с ног Так, ладно, а если щит? Ну, давай попробуем просто так домашку навести. Не получилось, да? Но надо добивать ведь. Однозначно, чувак, надо добивать. Давай. Надо добивать по-любому. У нас с тобой ситуация, наверное, будет критичной, если мы отсюда не свалим. Поэтому мы делаем баф. Да, и... Так, я вот думаю, туда пока опасно нам идти, да? Попытаться скрыться. Недостаточно очков действия. Ладно. Так, попытаться задамажить или попытаться отойти что лучше сделать если я отойду что толку с этого будет пускай короче они выходят а мы отсюда отойдем в конце концов у меня есть бросок э, ножом то есть мы отходим хотя бы на одну нет подожди что это за дела такие цель написана слишком далеко да нам надо сделать так 0 очков действия так швыряем цель опять слишком далеко Попробуем подойти поближе Так Попробуем зарядим ему Ножичками Лично И попробуем свалить, насколько это возможно Ну, как-то так Ну, думаю, нам все равно не сбежать Домашки О, что это он делает? Ты что, дядя, дядя, вообще попутал? Как этот вы, крокодилы, можете так делать? Ты, поос... ты поосторожней Хватит дамажить-то его Ему буквально разочек остался еще И все, так что у нас есть? Надо срочно пригвоздить кого-то нахрен. Путь перекрыт. Это не очень-то хорошо. Так, у нас как раз он сейчас ходит, да? А чтобы его пригвоздить, нам нужно три пункта. Так, если мы чуть поднимемся сюда, останутся ли у нас эти пункты? Я думаю, что нет. А как тогда быть? Там у нас просто... Нефть, которая мешает нам быстро двигаться И вот у меня есть только вот столько ходов Ну давай попытаемся Да, нам хватает И замечательно все происходит Так, лишь бы он не отразил атаку На Это для того, чтобы он никуда не убежал Засранец такой Так, и что нам сейчас остается? Это попытаться раздамажить вот этого упыря что у нас есть, какая возможность Если я подожгу здесь все к чертям Это будет как вообще Так, три кинжала, кажется Огненные поверхности, Но 4-5 Так, огненные кинжалы, значит, да Давай сначала подойдем А сколько они, кстати, стоят? 2, да Давай подойдем Лишь бы самому не зап... сгореть на работе Так, ну ладно, у нас там ходовочка еще будет Тогда возгорание сейчас давай применим Огненными кинжальчиками здесь все Попытаемся полить Давай, раз Может быть, как-то даже это и поможет Так, это у нас был один выстрел, да? И, и, и, ну и, наверное, тогда просто дамажика немножко нанесем, да? Получай, засранец Так, следующий ход мой Этот крокодил, по идее, скоро должен оттачить Что у меня есть? У меня есть грязный прием Я могу на нем, в принципе, его продемонстрировать Давай попытаемся нанести, главное нам тут не сдохнуть Это Самое главное Давай попытаемся, нанесем грязный удар в спину И серия ударов Наверное, да, или сначала адреналинчику Давай адреналинчику По максимуму, потому что нам надо Сейчас здесь выложиться конкретно Так, серия ударов Блин, маловато Дамага, маловато Очень-очень Маловато Mm, черт свиток восстановления юзать ну думаю наверное надо будет потому что потому что блин опасно здесь как-то вообще так как-то здесь опасно крокодилы крокодилы так ладно сделаем так свиток восстановления на ком заюзаем на тебе наверное что ты немножко отхилился но хватит для тебя этого 10 единиц здоровья, у тебя будет 30 Хватит, не хватит? Я не знаю, даже давай попробуем Ладно, ты держи свиток восстановления А сам я ну не отойду Потому что здесь э, я вижу, что Контратака будет Так, а ты у нас что будешь делать сейчас? По-хорошему бы тебе того Как следует обработать Так, ну да ладно а Сбивать с ног недружественных пер персонажей Так, сбить тебя с ног надо по-любому А лучше вас двоих Получилось, молодец Какой крутой у нас перец-то Красным Предоставляет физическую броню То есть можно физическую броню накинуть Можно поджарить еще разочек их Как следует, да То есть ну достанем мы только до одного Я так смотрю Так, или рикошетящий щит Бросок щита, наносящего урон а, Интересно, в того он попадет? Ну давай в этом, потому что у нас приоритет сейчас Или в того лучше? Но они оба валяются, давай в того попробуем Нет, не отрикошетил, щит Так, значит у нас с тобой сейчас ä, Нам надо с тобой вот этого крокодила Как-то по-любому вырубать уже Попробуем это сделать мы сейчас У нас сейчас урон повышен идет И мы, да, мы его добиваем Бой, изучение противника Выделите врага нажать им правую кнопку мыши И выберите осмотреть а Чем выше ваше уверен... умение знания легенд Тем больше вы узнаете Понятно Итак, у нас остается один представитель чешуй, чешуйчатых, ну они же чешуя покрыты, я так понимаю, да? Ходит он, ну, все равно скоро он ходит, и нам нужно сейчас с этим что-то делать. Так я его затачить сразу не могу, поэтому нам сначала нужно как-то подойти вот сюда. У нас есть один ход. И после этого попытаемся нанести ему урон. Ну, давай простой атакой, потому что у нас других вариантов, я смотрю, нет. Отлично. Так, ну и все, и пропускаем. И теперь мой черед. Я думаю, что получится у меня, может быть. Ну, по крайней мере, у нас двоих должно это получиться. Давай. Сейчас как следует мы его продамажим. И теперь все делать за тобой, чувачок. Ты должен попытаться его нагнуть всеми способами, какие только у тебя есть. Простыми ударами думаю, у тебя это получится. Итак, все. Мы завалили эту жалкую шайку. Нам нужно срочно отдохнуть. Иначе у нас сейчас здоровье закончится. Фу, я даже рад, что у нас так хорошо все получилось. Мы на втором уровне смогли нагнуть этих третий сортных крокодильчиков. Отлично, все. Ладно, слишком много не будем болтать по этому поводу. Возьмем, пойдем, пробежимся по ним. Заберем все награды, которые для нас. Тут приспос... Это при... При, при... при... Во, перчатки телепортации. Мы взяли. Отлично. Берем эту штуку. Я чувствую, что-то не для задания вроде как нужны были. Эти перчаточки. Вот и посмотрим, что за задание с ними связано. Так, ну ничего, так бой у нас первый был. Правда, он был немножко неравный. Нас-то было четверо, а их было трое. И поэтому... Он кажется не таким хардкорно жестким, потому что ни одного из членов отряда все-таки не смогли завалить. Расчлененный торс. Угу, угу, угу, угу. Отрезанная голова. Кишки. Зачем бы мне это надо? Спрошу я себя. И сам же себе отвечу: Да нахрена мне это не надо. Так, короче, все это мы забираем. Здесь лежат какие-то расчлененные тела. А кровавый дневник используйте, чтобы прочитать. Давай прочитаем. Если слухи не врут, то я буду богат, как ящер. Меньше... Меньшего от королевской сокровищницы я не жду, пусть даже она и на тюремном острове. Если эта тюрьма хоть как-то похожа на Силвер Глен, то выбраться из нее будет не сложнее, чем попасть внутрь. Туда Забирать всех колбнов подряд, а притвориться колбном проще простого. Высадиться сразу... Высадился, сразу нашел кого обдурить, один тип заявил, что у него есть заклинание телепортации, без проблем заполучил его, всего-то надо было э, наплести этому дурню, что мы сбежим вместе, но я не собираюсь э, вести чужака к моему золоту. Оно так близко, что я чувствую его запах. Если верить Барбери, -бер -бар Сокровищница должна быть совсем рядом с тюрьмой. Это мой счастливый билет. Стоит закрыть глаза, и я вижу ее словно наяву. Короче, какой-то авантюрист искать приключений такой же, как я, только в отличие от меня. Сокровищница короля брака. Он здесь помер. Он помер? Да, он помер. Так, дадим ему. Кто у нас тут ключами заведует? Ладно, короче, забираем все